Возвращаемся отсюда. М -м, куда нам дальше пойти? Значит.. Э -э комната с клеткой. Так, с этой стороны больше ничего нету. О! -у! Я же воду опустил! Открылась еще одна дверь. Может еще один дверь откроется? Я забыл. Офигеть, что мне делать? Где я смогу действительно... Заняться расшифровкой, так сказать, языка. Да, боже, раз, два, три. Я вам, конечно, только что подсказал, как активировать режим полета. Да, боже, почему я не получается? Почему не всегда получается. Так, это у нас, по-моему, вот это. Надо все зайти. Нет, это не то Здесь я уже был Но так или иначе, здесь есть еще один э, шифр Но мне черту не нужен Потому что, блин, я не знаю пока Есть Где здесь место, где можно разгадывать эти шифры Так, где мы? Здесь есть секрет И скорее всего он внизу Там, где я спустил воду Или подождите, или это бесконечная комната. Да боже, хватит умирать, Гомес. У меня не хоть. Кстати, телепорт помог мне узнать, что здесь открылась еще одна дверь. Давайте сходим на нее на всякий случай. Пусто. Чё? Здесь есть секрет. Восьмерка! Так, подождите, где моя карта? Что мне говорит карта? Здесь нарисована восьмерка. Подождите, получается, это не... Значит, я здесь вижу цифру 1. А здесь что? А здесь 0. А... Что это может значить? Ладно, давайте просто попробуем ввести код. Вверх, вправо, вверх, прыжок. Вниз, влево, вверх, вниз. Вверх, вправо, вверх, прыжок. Влево, вверх, вниз. Может, я должен где-то стоять определенно? Или это все же не весь код? что у меня есть та такое... Так сказать, предчувствие, что это попросту не весь код, что есть еще одна часть. То есть вот э, что-то же эта восьмерка должна значить. Я не знаю, почему я нажимаю восьмерки. Так проще, наверное. Что ж, эта комната значит останется пока не тронутой. Пока я не найду второй кусочек карты, если он вообще существует. Я понял секрет этой комнаты. Вся эта комната – это один большой шифр. Вы посмотрите, вот звезда, вы посмотрите на все это. Есть, я сейчас рисую. Подождите, чуть-чуть Теперь ясно для чего там нужен был именно воротник. Ладно, не прыгнуть, не это случайно Итак, право, поворот, право. Прыжок влево Вниз Прыжок вверх <Свят> Ладно, поехали Еще раз Вправо Поворот Вправо Прыжок Поворот Вверх Прыжок Вниз Вправо Поворот Право, прыжок, поворот, вниз, прыжок. И что им раньше было не так? Ладно. Главное, что мы добились своего. И теперь нам нужно все-таки вернуться в комнату с водопадом. Прости вас, Воу-воу-воу-воу, вот она, вот она. А. Влево. Поворот. Влево-вправо, поворот. Вниз, вверх, поворот. Я уже запишу, потому что, блин, я на память, видимо, сделал неправильно как-то. Да, видимо, неправильно сделал. Эй, ну ну почти исчезло, блин, это что? Нужно перезайти в локацию что ли? чтобы оно обновилось. Я не хочу открывать за записи. Боже мой. Боже мой. Поехали. Влево. Поворот. Влево. Вправо. Поворот. Вниз. Вверх. Поворот. Ничего не происходит? Я, я, я вроде все правильно написал. Влево, поворот, влево, вправо, поворот, вниз, вверх, поворот. Что-то определенно не так. Ладно, мы вернемся сюда позже. Сейчас тогда давайте сходим в комнату с клеткой. Итак, здесь есть секрет... Нет, здесь есть маленький кубик, большой кубик и переход в следующую локацию. Ну, видимо, я был слишком туп ранее чтобы разгадать здешний паз. Не плевать, я умею летать, блин. Так, ты мне Ну, каким образом я должен был сюда добраться? Вот что меня интересует. Даже больше, чем все остальное. То есть... Что? Бомба осталась на месте? Че... Ча... видите оно, оно восстанавливается то есть каким образом я не знаю так что есть в новой локации новые локации есть сундука сразу а еще здесь все очень запутанно о даже так А, вот почему, потому что там разные эти. А, не доплепил. Конечно, мог бы взлететь, но давайте чуть-чуть поиграем по-честному, так сказать. То, как это подразумевалось в первом прохождении. Хо -хо -хо -хо. А, не дополз. Ещё пару квадратиков. Итак, сундучок. Что же в тебе лежит? Открывай его, блин, Гомес. Я, я забываю, какой кнопкой открывать улики. Ключ. Тоже неплохо. Что наверху? Ничего. А, жаль. Итак, остались ли здесь секреты? Определенно. Где-то здесь есть кубик, да, я вижу. Ага, вот здесь. Значит, нужна бомбочка, чтобы взорвать вот это. Ай-яй-яй-яй, больно. И здесь все, можно возвращаться. Небольшое подведение дома по этой локации. У нас осталась э, замечательная локация со словами. И не открытая локация с моим кодом. Ладно. Давайте воспользуемся WarpGate. Вар вернемся, на, в, так сказать, в середину зеленой зоны. Э, и попробуем зайти в пещеру под то Не ари так громко когда И открыть эту дверь с шифром. Пожалуйста, шифр, будь активен, пожалуйста, я тебя прошу, пожалуйста. Да, он активен. Это, мо... Это может быть мой шанс. Так, влево. Э, вправо. Влево. Вправо. Влево. Вниз. Вверх. Почему? Влево. Угу. Угу. Угу. Угу. Угу. Угу. Я уже не все перепроверил. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Так, так. Влево, ты тын, тын, тын, тын, тын, тын. Чего не работа? Ладно, тогда давайте заглянем, наверное, еще одну локацию. И на этот выпуск будет все. Да и тем более, что я делал все эти выпуски сейчас без, так сказать. Как А как сказать -то? без остановки, то есть я просто пер... продолжал с того места, где остановился. Какая локация мне нужна вообще? Точно не локация с колоколом и не маяк. Мне нужна другая. А ага, вот так Да, нужна вот эта. Да, кстати, та самая локация, о которой я вам говорил, на карте сокровищ. То есть, давайте взглянем на нее. Запомним вот этот висящий в центре двойной, двойной кубик. И взглянем сюда. Видим то же самое. То есть, где-то... Между ними от дерева можно прыгнуть. Причем нужно, чтобы она именно справа была. Почти. Диана там, когда мы поворачиваем камеру по-другому. То есть мне нужно прямо наоборот развернуть, и она будет ближе. Mm. Да! так карты сокровищ помогают проходить игру без читов Но это не чит это печа артефакт куполи пантик. мощно так тебе дайте неспокойно спуститься возвращаемся э, так Наверное, мы нас там с вами закончим. И так, я уже слишком долго залипаю вот эту лабуду. Ну, конечно, мы сегодня довольно многого добились. То есть, там 3-4 куба я аж собрал. Значит, осталась неразгаданная тайна взрываемых кубиков. Осталась неразгаданная тайна двери с золотыми пропадающими символами. В следующий раз мы пойдем в маяк. Тут как примерно две локации, которые надо исследовать. Пойдем на колокол. Тут совсем так немножко. А потом продвинемся дальше по сюжету. А на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. С вами был Стали. Всем пока. А -а -а -а. Надо придумать что-то нормальное для того, чтобы прощаться с людьми.